Приветствую! Сегодня мы расскажем о правильном и безопасном завершении гелевого маникюра и повторном нанесении гелилака. В создание любого маникюра вкладывается много точной работы и стараний, эффектом которых можно будет любоваться около трех недель. После этого клиент вернется к нам с ногтями, которые отросли, и попросит снова сделать ей маникюр. Сегодня мы поговорим о том, как сделать маникюр комфортным, безопасным и максимально быстрым. Маникюр на основе продуктов «Симилак» – это 21 день стойкого цвета и блеска. После этого времени клиент должен снова прийти к нам в косметический кабинет, чтобы мы снова сделали маникюр. Маникюр гель-лаком следует удалять полностью, до последнего слоя. Сегодня я покажу вам несколько исключений из этого правила. Первый способ – классический и традиционный. Обертывание предварительно зашлифованных бафом ногтей фольгой «Симилак Ремовер Рэпс». Либо при помощи зажима, симула, кремувер, клипс. Пропитываем салфетку ацетоном и после того, как мы обернули ноготь, ждем пару минут, пока он начнет действовать. Это простой метод для растворения гель-лака. Далее следует выровнять поверхность бафом. Готово. Вторым методом, который все чаще выбирают дизайнеры ногтей, это снятие покрытия гель-лака фрезеровочным станком. Для этого нужен хороший опыт и точность. В предложении Семилак есть профессиональные фрезы под номерами 001, 002 и 003, которые лучше всего подойдут для маникюра гель-лаком. Правильно нанесенный маникюр является сочетанием тонких слоев базы, цвета и топа. Для снятия его фрезеровочным станком следует правильно и стабильно разместить ладонь, это гарантия точного и полностью контролируемого снятия маникюра без риска повреждения ногтей. Как в одном, так и в втором методе не следует стараться сразу удалить 100% продукта с ногтевой пластины. Если во время растворения цвета либо снятия его фрезеровочным станком на ногте осталась база, это не проблема. Не нужно спиливать покрытие до самого ногтя, есть риск его повреждения. Безопасной границей снятия маникюра является цвет и верхняя часть базы, то есть 90% маникюра. Гелевая масса не растворяется в Эстоне, поэтому снять ее можно только пилочкой, либо фрезеровочным станком. Что важно, удалять следует только 70% массы геля, либо гель-лака для наращивания. На что следует еще обратить внимание во время завершения маникюра – Прежде всего, нужно удостовериться в том, что оставшийся продукт идеально держится на ногте. Если гель даже чуть-чуть отходит, а также если на ногте есть хотя бы немного пыли или загрязнений, на которые будет нанесен гель-лак либо гель, это может привести к тому, что на ногте начнет развиваться бактерия с негнойной палочки. Кроме этого, в завершении маникюра следует очень старательно обработать кутикулу и подготовить ногтевую пластину, нанеся на нее праймер. Что следует отметить, если ногти наращивали, то после четвертой коррекции маникюра следует его полностью снять и сделать заново. Благодаря этому ноготь не будет закручиваться и вырастать вниз. И в завершении важный совет. Не делайте коррекцию только на отросшей части свободного края ногтя. Обработайте обязательно полностью всю ногтевую пластину. Если тебе понравилась эта серия, обязательно поставь лайк.